друзья всем привет друзья короче все выполнила свою работу я рада хоть и жара стоит но я поставила палки убрала траву отсюда наверное 5 федер убрала под музыку убираю детей нету дети с андреем кто на чесноке кто водится на чесноке там траву убирают а я песню слушаю. Знаете, какую? Какие песни? Пока детей нет. Воровайки. Мне они очень нравятся. Я тащусь по ним. Ну вот. Все подвязала. И сейчас я собираюсь Танюшке идти. Танюшка там мне кое-что опять хочет ребятенку дать. Очень классная вещь. И я покажу вам на видео. Сейчас пойду к ней навстречу. позвоню. Он сказал, позвони, как -ка, будешь готова. Ну вот, в принципе, друзья... Вы рады за меня? Я так очень рада. Все, теперь пошла я. Сегодня у нас, кстати, козел сбежал с Манькой. Мы чуть не выпали. И я ее надоила почти 2 литра молока. Парного, классного. Напоила я, сходила. Она попила, козел не стал пить. Ну вот, друзья. Ладно, погнала я. Там пацаны что делают Все это, железо таскают Сдают Ха -ха, Молодежь Так, я пришла домой И у нас Давид с папой Там половину чеснока обработали Вырвали, выдрали там травушку, муравушку Пришел Рази вдруг И они решили вместе Искупать нашу черепашку Вот она Она бегает сейчас у нас по травушке, муравушке Давайте, впускайте в воду Пусть поплавает. Она любит у нас плавать, да? Угу. Пускай, плавать. что ты боишься? Черная, подлежь, плавает. <сíck> <сíck> Много воды. Вот так Молодцы. надо. Поползла. Поплавать чуть-чуть, поплавать. Панцирь хоть чуть-чуть обработай свой. А то сухая за зиму-то стала. Сейчас увлажнишься. Очень жарко у нас стоит. Жара. Да, Динара? Че, разев? Че шушукаешься? Ты давай нам говори всем секреты свои. Секреты. По секрету всему свету. Говори нам. Че там? А, шушушу? Ну, говори. Ну, говори, что там. мне, я потом скажу. Скучно? Черепаху купать? Жарко. Жажда? Жарко. А, жарко. Скупайся вместе с черепашкой, не хочешь? Угу. Видишь, какие У хорошо в воде. Я... А потом пусть она погуляет еще чуть-чуть, ладно? Угу. На свежем воздухе, на траве побегает. Ладно, я пошла домой. Угу. Пока, пока. Пока. Пока. Динар. Динар, идем. Ладно, все, пошла кормить Даринку. Так, друзья, вот, как я и обещала, меня Танька позвала и сказала, приходи, я тебе отдам одну вещь. Смотрите, какая классная вещь. Это для нашей Даринки, когда она будет сидеть. Здесь три уровня, да, Андрей, три? Два, два подноса, один для Даринки, другой для мамки. Да, блин. Вот. Дарина, мы будем с тобой кушать. Ты в розовом, я в зеленом. Папа нам будет таскать, да? Фиг вот. Фиг вам, говорит. Конечно, будет таскать. Такая сидушка, такая мягкая. Здесь все. На, на ремешках в принципе она не нужна так как здесь есть такая штукенция она отсюда не вылезет вот классная вещь Всё. пусть стоит угу. а мой беспорядок это мой беспорядок беспорядок мастера фломастера это я вечерами начала плести пробовать бисерную перунду золото с белым бисером еще перебирала там но это в другом видео все покажу все в другом видео мы пришли в огород как всегда и собираюсь вам показать что у меня Андрей сегодня сделал покушали морожку посидели отдохнули с дорожки как обычно Даринка проснулась смотрит выглядывает там на нас. Где у нас даринка, мандаринка? Вот она. Да? Ищите. Малышка хвай, да? наша отдыхает, жарко. Да, еще. Где хочет? у нас Аминка? Что... Мороженое кушаешь? Аминки такие волосики у -у -у -у. сделали, у нее длинные волосики. У -у -у -у. Теперь у -у -у -у. да, хвостик. Да. Так, нянчитесь. Я пойду покажу, что у нас папа сегодня сделал. нянчитесь, говорю, все рванули со мной так ну что, друзья та там конечно, у нас сейчас беспорядок но я сейчас буду приборку здесь делать давно мечтала, давно хочу, так как земля подсохла нормально здесь у нас гусятки их полно, кошмар-кошмар но это сейчас мы вылетим так, а, Та брел, для наших цыпляток папа что сделал, смотрите, вот классно, им сделал здесь домик Я такой. Везёт, они загорают, везалися. лежат, угу. они ничего не боятся абсолютно. Ноль, ой, по ногам бегают прям вообще. Для них домик, здесь чтобы им спать, классно. Здесь водичка стоит. Они ждут похавать, что им дадут. Покушать. Клюют. Сейчас будем... Это у них домик, да. Классно, да? Как раз тепло. Да. Так, мама будет приборку делать? Вообще, короче, квартира у всех своя. Всем по хате. В каждой семье. А здесь у нас будут бегать курицы. Вот они у нас бегают, на улице бегают. Сейчас вымету здесь, культурно сделал. Где хрюшка Наша, наша хрюша. Здесь у нее окно открыто, так как жарко на улице. Вот она, малышка. Играет. Ладно, друзья. Так, начну приборку и после я вам покажу, какая сейчас у нас здесь будет. Давид у нас взял Даринку на руки и таскает. Первый раз он таскает. Раз. А когда ты таскал-то? Дома ты не таскал, ты просто сидел с Даринкой. Ты что круги-то на наматываешь? Не знаю, да. Стой нормально, у меня голова закружилась. Аккуратно, аккуратно. Все, ладно. Потом положить заходишь, позовешь, или маму, или папу. Папа дал работу детям. То есть Давиду больше. Давид перебирает картошку. Ладно. Динара, не мешай. Он сам делает. Тоже хочешь? Ну, помогай, помогай. помогай. по Давиду давайте он распределять. Да, он сам знает, куда. Ладно? В руки давайте. Ага. ага. Кочку накидывай туда, он переберет после вас. Вот. Молодцы, работники. Ты тоже чистишь, да? Сколько чистая у нас девочка. Водичку поешь? Так, у меня конкретно там уборка. А папа у нас кашу варит. Хрюшки. А что воды так мало? А, без картошки же она варится. Ну, ладно, ну что так мало? Без картошки накидает и будет полная. Так, ладно, работаем дальше. Я не могу Солнце мое а как Солнце закончится будем... ну, куда Зато... Мама, что делает, скажи Спешите меня, спешите Ну все, друзья Я прибралась уже Как вы видите По земле все чисто Здесь надо, чтобы подсохло Убрала Затем прибралась здесь полностью давно хотела приборку завести здесь офигенную и мух меньше кстати стало вот петька наш так, телефон мой раздолбанный лежит надо забрать пока не забыла здесь чистота у нас дети к цыпляткам пришли что они лежали Внутри, внутри были? Да, все, внутри Всё, спать будут они сейчас, сейчас. Им я там покажу, хорошо я возьму, Для них это радость Детишко. А что там хочешь-то? Напугаясь, а сейчас для, меня. для тебя да. Оставайся Летом И можно стать на улицу. Да, ты-то прям шестюля, наш Микки Маус, мелкий. А это ты. Да, красенький, красенький. Не надо целовать. Грязно, ты че? Я его не Зачем всю работу? Да они вот будут закатываться туда-то что там? Не надо ничего. Не надо. Не, надо. не надо. Ай, Амин, туда не лезь, там какая? Нельзя. Все, ладно, все. Послите. Маме еще надо в коридоре, а на улице там прибрать. Все, чистота здесь навела порядок. Дверь закрывайте, ладно? Ой, много Каждый день по футболке меняем По две футболки в день Крю-крю-крю Косиком Ты куда? Там паутина, там фу, мушки О, теперь ковыряются там, роются Опять кого ходят, заходят Хулиган И теперь я собираюсь здесь всю Приборку сделать Сейчас вымету, пока варится. Покажу Андрею, что у нас делать, чем занят. Андрей у нас здесь дровяник убирает. Каждый себе работу нашел. Дровиньки, а то кошмар. Он хочет подготовить, для меня все аккуратно оставить. На работу, когда поедет, чтобы у меня проблем не было. Меньше проблем. Так как некогда будет не Папа убить. потом. Мама, я хочу папа на работать. работу. Я убью. А, Фомячи. Дедушки. Фомя. Да, у нас дедушка в Фамичи зовет в баню. Я на то, выходные. На бане. Они собираются. Мама Конечно, тоже. поедем, дай бог. Дай бог, я поедем. Я тоже в баню поедем. Знаешь, что мне так? так, ладно, все, друзья. Ой, Вась, Вася пришел, Андрей! Вася! Вася пришел. Ох, смотрите, что идет. гусак, блин. Вася, вася, Вася. Там папа колбаску я ему оставил. все, я в ухе, в ухе. А у Вася У Васи, кстати, был клейщик. Мы его образили. Да. Ну-ка, на земле не сидите-ка. Опаньки, встали. Амина, о, целовать не надо. Не люблю, когда целуются. Не закрывай, не закрывай. Не закрывай. А я ну ладно, ладно. Все, не трогай будешь краску. Ну все, друзья, Пусти. мы собираемся домой. Я прибралась. Чистота у нас здесь, слава Богу. И на завтра у нас другие планы. Если будет погода, будем стирать паласы. Андрей будет дровяник там или косить, не знаю. Ну, что-то будет делать. В итоге на мотоблоке Аминка да, я хочет. Я говорю, да, я... Амина, скажи всем пока-пока. Все, мы очень устали и пошли домой. Все, домой, домой. Ведра берем. Идемте домой, пока. Всем пока.